Здравствуйте! В то время как США оскалим зубы милитаризма, тончит нож а белье, и юмора Вадим Николаевич, я вам портрет Мишустина принесла. Давайте поменяем уже наконец. Да, Светочка, конечно. положите ко мне на стол. На Марсе. Ранним утром буднего дня главе муниципалитета Лиговка Емская Единоросу Вадиму Войтановскому пришла в голову гениальная идея, как сделать так, чтобы уничтожить репутацию оппозиционных депутатов в своем округе. Тогда он вспомнил про комнату в администрации, где проводились депутатские приемы, и выдумал историю с кражей из нее вещей. Пусть это будут 20 книг из серии жизнедеятельных людей, 10 бамбуковых салфеток, две банки кофе и чашка из сервиза. Подам на них заявление, подумал он. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Единорос Вадим Войтановский с сентября возглавляет муниципалитет Лиговка-Имская в самом центре Петербурга. Никакой работы под его руководством в округе не ведется. Посмотрите сами, детские спортивные площадки в плачевном состоянии, во дворах ямы, а исторические здания разваливаются. При этом больше половины бюджета округа выделено не на решение этих проблем, а на самосодержание муниципалитета и зарплаты друзей Войтановского, которых он нанял на работу к себе в администрацию. А чем же в это время занимается сам Войтановский, Этот бездельник и шут раздает веселые грамоты за борьбу с навальнистами и препятствует депутатским приемам в своем муниципалитете. А в январе он и вовсе выдумал обвинение о краже ложек, кофе и бамбуковых салфеток и подал заявление на независимого депутата Александра Изотова. Так кто же такой Вадим Вайтановский? Отправимся в прошлое. 1981 год, нашему герою всего 22 года. Наверняка он даже не подозревает, что в будущем ударится в политику. Прохладной майской ночью его беспокоит лишь отсутствие денег. Ему в голову приходит светлая идея, и он впервые решается на кражу. Он проникает в помещение ЖУ-22, хватает телевизор вечер и двое настенных часов. Отважившись на кражу однажды, сложно затем устоять. Появляется ощущение безнаказанности, а под действием алкоголя смелость кратно увеличивается. Спустя чуть меньше года после первой кражи в апреле 82-го Вадим, изрядно набравшись в рюмочных, добрел до Апраксиного двора. Уже здесь пьяным взглядом оценив обстановку, он разбил витрину Ленхлебторга и юркнул внутрь, чтобы поискать чего ценного. Захмелевший будущее Единорос вместе с награбленным добром вылезает из окна магазина, где его ожидает с распростертыми объятиями наряд милиции. С тех пор Вайтановский набрался опыта, посидел, побывал депутатом ЗАГСа и возглавил муниципалитет в центре Петербурга. Но ничего не смогло уничтожить в нем того юнца, который однажды решился на кражу ради собственной наживы. Эй, вон он! Мы поймали его! Это он украл хлеб в парке. 90-е годы Войтановский встретил уже бизнесмена. Его самым крупным активом была и остается компания Трайв. Она занимается производством окон, которые он, кстати, раньше разбивал. Войтановский ее единственный учредитель, а до недавнего времени был генеральным директором. Но в декабре прошлого года назначил вместо себя некую Новикову Антониду Николаевну. Антонида – имя редкое. И по случайному совпадению именно так зовут 70-летнюю пенсионерку, мать служащей администрации его же муниципалитета, Новиковой Светланы. Таким способом Вайтановский, вероятнее всего, решил уйти от необходимости продавать свою фирму посторонним людям. Ведь не хочется из-за депутатской должности прекращать предпринимательскую деятельность. И сейчас вы сами поймете почему. Вот мы пролетаем над владениями нашего героя. Все эти земельные участки и здания в Московском районе – собственность компании Трайф Вайтановского». Общая площадь земли – 20 тысяч квадратных метров. Еще почти половиной тысяч квадратных метров, торговые площади, производственные корпуса и склады. И земля здесь стоит недешево. Буквально в 200 метрах отсюда мы нашли выставленный на продажу участок под коммерческую застройку. И цена за квадратный метр – 42 тысячи рублей. Таким образом, земли Трайва могут стоить около миллиарда рублей. Добавим к этому все постройки на земельных участках и получаем по самым скромным подсчетам еще не менее 350 миллионов. Но в 2018 году Войтановский решил продать эти богатства. Он получил от компании «Лидер Северо-Запад» 40 миллионов рублей. И по предварительному договору должен был подготовить участки для застройки. Но в очередной раз поступил как самый настоящий жулик и не стал соблюдать условия договора. Строителям пришлось подавать на него в суд и теперь единоросс должен вернуть не только 40 миллионов рублей, но и накопившиеся проценты. Но вместо того, чтобы рассчитываться с долгами, Войтановский успел оперативно продать два из трех участков уже другому покупателю, шведскому застройщику Банава. И от них тоже получил деньги. Как видите, прошло почти 40 лет с момента кражи телевизора, но методы Вайтановского не изменились. Еще одно подтверждение этому – история, очень напоминающая преступную схему возврата НДС. В недавнем прошлом компания Вайтановского «Трайв» заключила договор с фирмой-однодневкой ООО «Форус» на 30 миллионов рублей. Но, правда, поставки по этому договору в природе никогда не было, что сам «Трайв» признал в суде. Несмотря на это, судя по всему, фирме удалось обмануть налоговую и получить возмещение НДС на 5 миллионов рублей из бюджета. По крайней мере, в суде были представлены все соответствующие декларации. Передаем привет эффективному менеджеру Мишустину от жулика-единоросса Войтановского. Спасибо. Когда Вайтановский пришел в политику в 2000-х, он создал фонд, города, носящий его имя. Все эти годы он использовал его для собственного продвижения на выборах. Согласитесь, депутат, возглавляющий НКО и помогающий людям, звучит лучше, чем вор и мошенник. Но только фонд этот – одна большая фикция. Информация на сайте не обновлялась с 2016 года, а хоть какая-то активность велась фондом исключительно в предвыборный период. И часто была связана с обвинениями в подкупе избирателей. Мы решили проверить, ведется ли фондом сейчас хоть какая-то деятельность. Куда ты звонишь? Тебе звоню. Так, ладно, попробуем. Вконтакте еще один телефон есть. Вызывать мой абонент недоступен. Ваш звонок был переадресован на голосовой почтовый ящик. Так. Номер, на который вы звоните, временно не обслуживается. В общем, очень грустно все телефоны, по которым можно было связаться с фондом во время предвыборной кампании, получить продуктовый набор, отличную автобусную экскурсию. Все они канули в лету вместе с деятельностью фонда. В 21 веке проверить надежность фонда проще простого. Добросовестные организации регулярно публикуют на своих сайтах отчеты о том, как они тратят деньги. Без этого они просто не смогут рассчитывать на пожертвования, а без них вести свою деятельность. Но по фонду Войтановского нет никакой отчетности ни на его сайте, ни на сайте Минюста, так же, как и результатов аудита. По этому поводу мы направили жалобу в Минюст. Очевидно, что существует этот фейковый фонд, чтобы помогать одному единственному человеку, наглому единороссу Войтановскому, который использует свой же бренд, чтобы получать на выборах голоса избирателей. Свой депутатский мандат изворотливый единорос использует так часто не по назначению, что сосчитать не хватит пальцев рук. Например, чтобы отмазать от уголовного дела своего помощника Путина. Да-да, вы не ослышались. Согласитесь, приятно, когда у тебя сам Путин в помощниках. Я пахал, как раб на галерах с утра до ночи. Только это не тот Путин, о котором вы подумали, а Андрей Владимирович Путин. Это бизнес-партнер Вайтановского, которого раньше звали Хамдамов Улугбек Назирович. Этот помощник, к слову, избил кастетом и ограбил невинного пенсионера. А Вайтановский вместо того, чтобы помогать потерпевшему, отмазывал своего друга от наказания. Бегал к следователю, к дому дочери пенсионера и налаживал связи с участковым. Правда, все это не помогло, и Путина осудили за разбой. Вообще сложно сказать, где Войтановский не облажался. В 2011 году его депутатский ленд-крузер, отъезжая от стриптиз-клуба, протаранил машину ДПС и скрылся с места аварии. Когда полиция догнала его внедорожник, то из окна им показали удостоверение на имя Вадима Николаевича Вайтановского. А позже в участок приехал племянник горе-депутата и рассказал свою версию случившегося, услужливо взяв вину на себя. И, конечно, благодаря влиятельному дяде племяннику удалось избежать наказания. И такой вот карикатурный единорос, как Вайтановский, уже 20 лет занимается политикой в нашем городе. За это время он не сделал для петербуржцев абсолютно ничего. Среди его депутатских заслуг лишь скандалы, ложь и нарушение закона. Войтановский – самый настоящий позор для нашего города. Такие, как он, не должны представлять интересы жителей ни в муниципальных советах, ни в городском парламенте. И чтобы этого не случилось, уже сейчас регистрируйтесь на сайте «Умного голосования». А главное, поделитесь этим видео со своими знакомыми, чтобы все узнали, что на самом деле из себя представляют депутаты из «Единой России».